По поводу текста было очень много споров моих друзей, что у Виталика голубой текст. Но на самом деле я хотел сделать бирюзовый. но ну, сейчас зайдем, смотрите, сейчас припишу в Google. Бирюзовый. Так, картинки. О, яйца дроздал. Вот такой вам будет хорошо, да? нормально люди тут в пубку играют, а мы в Майнкрафт тоже, я боюсь. Хелм, Не брать, <звучит> О! Ты видел, как он раздал? Он, короче, мне тупо повреждется, знал скопом убивает. Где он? А понтупов. Иди, тупо. Воу! Воу! Воу! А он, короче, мне тупо повыряется, знал скопом убивает. Воу! Воу! как я выгляжу? У меня Воу! Воу! <свист> Это был шок. Шок. Опять! меня, блин, меня просто вы. Меня. А, спасибо, хоть один. Этот бег вас поддерживаю. Морально. No es que me moral Ахахахахахаха Почему ха долго не делал? Развивка тут 24 минуты Чё? Ахахахахахаха <связывая> Это <Батюр. бультика. связывая> Лис, есть Я сюда вас <связывая> Я тут САС АВП, ва, на Вау <связывая> <связывая> <связывая> <Болезненько. связывая> У кого? Дочка А, что хрень? часа ночи, мы летим по обочине Да ночь будет сочной, со мной рядом поручная.